Всем дарова, с вами Вонючек, кто что-шарит. В свете последних событий пришел новый тренд импортозамещение. Все поголовно стали гадать, как перемену тот или иной бренд на Руси, дабы было по-нашему, по-русскому. Из-за чего теперь народ наслаждается вкусом очка вместо Мака, едет на москвичах Ханирино. Ну а вместо дизайна упаковок теперь белые коробки с фотокоробкой, как должно было быть. И вот 8 июня 22 -го года несколько зарубежных изданий опубликовали превью Стрей. Игрушка про бездомного кота в кибергороде. Да, вроде годная идея засунуть игроков в мохнатого зверя. Ну, в смысле, не как в постели, в задний проход вместо глушителя, а прям в голову, в мыслительный процесс Котофеича, в шкуру зверя, чтобы, блин, думать, как кот действовать как мелкий воришка и... Эм... Боже, как только разрабы послала дошли до той идеи... Неважно. Вспомню, что я читал как-то статью, что суперумные аналитики из Word Atlas проводили какие-то масштабные исследования, где специалисты подробно изучили все имеющиеся в свободном доступе данные и составили топ-10 стран, где больше всего любят котиков. Первое, что вас должно удивить, то, что этот топ почему-то не делал Ликей. экстра Второе, это то, насколько же этим парням нехер делать, что они стали считать кошатников всех стран. Ну а третье, это то, что в России любят так котиков, что страна даже попала в топ-3. Правда, на третье место. А на первом месте США, а потом идет Китай. Но ну, мы-то знаем из телевизора, что в Америке скоро керды. А у китайцев вообще кошка жены, что определенно, я считаю мухляжом. По и стоит начать писать об этом диссертации, дабы раскритиковать данный рейтинга. Но это, впрочем, если вам также нечем заняться, как тем парням и девчонкам из World Atlas. Немножко отвлеклись. Но вернемся к первоначальному мысли которую я хотел донести до вас письмо а идея проста взять и так сказать импорта импортозаместить данный проект для простых завачан. так сказать чтобы погружение было полностью чтобы по нашу по-россиянски и дабы при распределении бюджетных денег на наш ответ строю не попилили на начале при продумывании сюжет название и тому подобного я хорош! я как активный гражданин решил выкатить на работу чтобы дай боги хотя бы деньги дошли до виртуальной модельки кота а начнем мы наше импортозамещение с самого главного с названия ведь как корабль назовешь так он и потонет э, в смысле поплывет так вот само название стрей уже как-то сверхпрозападное. вы можете поспорить и сказать, а что плохого в названии блуждать ведь именно так и переводит нам это слово google переводчик нет в слове блуждать ничего плохого нет хороший блохеры истории ммо интересные рассказывает, но вы только присмотритесь присмотритесь и поймете то что ой, как сильно промыли мозги масоны Собэм и Джобэдоном Еще один вариант перевода этого слова Это заблудившийся ребенок и побочные сигналы поняли, да? А вот если я вам скажу, что если вместо буквы R Ставить G, то мы получаем слово гей То есть масоны, кем являются разработчики Подают вам побочные сигналы Дабы вы осознали, что вы заблудшийся в этом мире ребенок А после вы станете геем Опа-опа, а все потому, что на скриджале Джорджа Это написано, что людей в мире должно быть 500 миллионов При помощи леволиберальной агиточки они хотят сокращать число людей на планете одумайтесь осознайте это так так так так так. стоп я же про игру о коте рассказывал да, ебать его рот, так вот название нам не портует хотя потому что в нем присутствует английский бук а потому дабы обезопасить наши чистые умы я придумал три годных названия первое это в бега второе мохнатый бегун ну и третье название это кошачья братва ведь все мы знаем что если в нашей стране в названии представить слово братва то продукт обеспечен на успех гениально и так как у нас пока что свобода слова голосовая Проголосуем в комментах за название. С названием вроде худо бедно разобрались. Переходим к самому коту. Ну вы только посмотрите на этого бедолагу. Сразу же понятно, что он потерявшийся, одинокий, оторванный от семи, бедный кот. Такого не должно быть, ведь это сразу опозорит нашу страну. Американцы все же тупые поголовные верят всему, что им показывает масс-культура. Сразу, блин, подумают, что мы не уважаем мохнатых и выйдут на пикеты. Еще и не дай бог котов к ЛГБТ причислят. Поэтому я считаю, что главным героем должен быть не этот рыжий дворовой кот, а полюбившийся всем россиянам серый отормленный кот Борис. Ведь все мы знаем, в, в чем секрет кота. Который... Бориса. В Киттикэт. Раз. Дает ему силы. А. Энергичный. Раз. Да, это энергия. Сюжету игры с трейка, будет помогать летающий дрон b 12 И вот тут, в нашем проекте, сразу нужно дать ответочку всему западному миру. Ведь у нас есть рост Ростехнологии, где лучшие ума Руси придумают высокотехнологичную промышленную продукцию. Поэтому пусть знают, что у нас есть свои роботы, а не какие-то там выдуманные Эй, B, C, ну, блин, сплошные Star Wars, ей-богу. У нас давно уже есть беспилотники такие, ну, да. как Орлан, и Дозор, и Трилан сам. и даже робот Ваня. Правда, этот бедолага еще не летает. Но так как все эти БПЛА слишком большие в размерах, думаю, стоит взять робота из Почты России. К тому же сразу кусок бюджетика за рекламу в проекте приведем. Все в лучших традициях. Правда, главное, чтобы рядом не было супер видимо, в виде многоэтажек. Переходим к локациям. Стрые разравы предлагают блуждать по улицам, подвалам и крышам киберпанк города. Но тут я сразу против. В нашей игре, Код Борис, будет изучать глубинку России. Ведь все мы знаем, что душа России кроется в маленьких городках. Но хейтеры скажут: Ря, хотелось киберпанка, это не то, уныло, ря, ря а я отвечу этим шкалатроном А давно ли вы были на улицах? Идя после школы, вы оглянитесь. Оглянитесь и поймете, сколько же баннеров и рекламы с бегущими сроками вокруг. Ну, чем тебе не киберпанк городок? Тут у тебя и стрижки эконом класс с бегущей срочной и и займы бог ты мой да это же настоящий киберпанк в полном понимании этого слова да еще и с русской душой так что не обсуждается и кота бориса мы выкидываем на улицу маленького городка и смотрим на его приключения зашло сука деда зашло ну и последнее последнее это враги ведь если в игре будут скучные однотипные враги то играть будет не айстрей. весь город заполнен причудливыми робота жителями они все разные не сразу понятно что стоит за этой консервный банк поначалу я подумал а чем мы уж хуже ведь у нас есть главный страх детства и кстати, тоже робот тот самый робот-заяц из ну погоди О, бог ты мой уберите его с экрана поразмыслив дальше я сознал что опять же не стоит выдумывать чего-то нового и наш быт и так придумал отличных врагов приятных алкашей перед выходными они тоже весьма разношерстные персонажи а также двигаются как роботы и не особо похожи на людей Еблище раскатал я а главное от них тоже неизвестно чего ожидать то ли хвост прижмут а может даже и вискоса подкину к ним мы добавляем бродячих собак который тоже весьма опасные враги, когда сбиваются в стаи. Ну и школьников, это вообще сверхзлые звери. Ну и вот, наш ответ с Трею готов. Импортозамещение прошло успешно. Скачайте на всех доступных русских платформах и наслаждайтесь. А с вами был Вонючек тот, что шарит. Подписывайтесь на канал, ставьте лука с видосу, а самое главное, бейте в колокол ада. До новых встреч, пушистики.